Всем здорова, с вами гитр 94 и сегодня с реакцией на литерал от Библока Minecraft 2 Hytale. Без понятия, что это за игра, что за Hytale. Да мне интересно, давайте смотреть. А я чувствую какой какое-то проплаченное, если честно, литерал какой-нибудь. Вообще, это больше похоже на женщину живет семья. По графике а больше напоминает да, даже не Майнкрафт, а помним, как его Копатель Онлайн. Топором, золотом, меч, пойдем, найдем, двери Мир но такой ну вот это к Майнкрафт, когда вот такой вот сорком, сама карта. Но по графике. Включи, что это больше не как под мобилки, а не под остров с аквалангом изучим и трюкачи крабы лихачи на боганетке со свечой волбы в жилетке Тут в земелье начинается веселье камикадзе коблины тимонические псы переростки пауки меч тяжелый не поднять это больше волбов какой-то напоминает что сокровища достать здесь переполнен ветер Первертимо моей вместе все тусим, танцуем. В мини играх балагуем. Летом, зимой, командный бой. Обширный модинг, рога крутая, создай любого. Путин гая. Пути вам гая. Строим дом съемки. Делаем То Съемки. Это не только фэнтези. От врагов отбиться надо. Там дракон Не Майнкрафт. Не Майнкрафт. Мне понравилось. Хотя это чисто, я и говорю, это, скорее всего, какой-нибудь рекламный ролик, это... Ну ладно. Мне вот почему вот... странным, вот почему графика как-то вот... близка, что ли, к копателю вот именно онлайну, какая-то браузерная игра, а не к Майнкрафту. То есть более какая-то там мыленная. Ну, я так бы это там гораздо больше, чем в Майнкрафте. Как-то так. Ладно, если понравилось, смотрите, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, жмите на кончик, чтобы на видео, подписывайтесь на группу ВКонтакте, подписывайтесь на БиБлок, если понравилось это литерал, и до следующего видео.